Мамочки наши якие для мамы расцвели. И в танце с нами весело качаются они. Кружись, кружись, цветочек мой, кружись над головой. Мы танец дарим, мамочки любимые. Наши ягоды соберем в букет, когда-то они тебя передают привет. Кружись, кружись цветочек мой, кружись на дуге.